Всем привет, меня зовут Влад ТВ, и это продолжение Hello Neighbor. Я вижу, вы очень много просмотров набрали. Давайте так, если вы наберете 20 лайков, то выйдет продолжение. А мы погнали ко второму акту. Ну что ж, нажимаем продолжить. Итак, ребят, мы начали игру с этого момента. Что тут у нас? Слушайте, Стоп. Стоп. Стоп. мы можем сюда посмотреть, что тут. Привет. Так кто? Ребят, вы знаете, кто это? Я, я лично нет, окей. Вот, убираем вентиляцию. Ну... Я чуть смотрел прохождение второй горы, именно имеется ввиду в подвале, но больше не смотрел. Дальше. Подождите, это дом такой должен, должен быть огромным? Э, мне по-моему чуть память изменяет, но дом такой таким огромным не был. То Здесь... Я так понял, нам нужно типа сбежать, но ну, во-первых, куда? Я вижу какой-то забор, ну ладно, нам пока он не нужен. А, ну вот калитка, скорее всего отсюда. Давайте, давайте наверх заберемся, тут лестница какая-то, я так понимаю. Так, тут у нас что-то есть. Это по что-то сделать нельзя. Но потише будем, давайте. Там что-то есть в туалете, какой-то человечек, окей. А, тут закрыто. А, ладно. Ребят, пишите в комментариях подсказки, просто я э, не ос не, вообще особо не играю в а приозеленую. Так, нам нужно куда-нибудь пойти. Нам нужно что-то поискать, потому что если мы будем много искать, все нас может поймать. Кстати, а почему через не будем... Ладно, я проверять не буду. Uh, тут что-то есть. Тут, тут вентиль. Можем его сломать. Его не можем взять. Окей. Okay. Идем нам что-то нужно сделать. Это мы не можем открыть. Нам как-то нужно открыть. Так, ну для начала я предлагаю отвлечь соседа. Ой, ой, ой, ой. Ой, бежит за мной. Он бежит за мной. бежит за мной короче забегаем к нему в дом, прячемся например в шкафу, в шкафу, в шкафу прячемся, стоп, вы видите тут фонарь, пофиг возьмем фонарь, фонарь нужен, стоп, о тут трубака <гас> вентиль, я что-то открыл, я только сейчас его заметил, подождите, то есть тут вентиль, Че он дал, Че он дал, чего вентиль дал, вроде <гаспорт> <гаспорт> ничего <гаспорт> Или, или я просто чуть то Вот это у меня тайминги. Окей. Мне страшно. Что-то тут должно быть. Тут заперто почему-то. Не стой, ничего. Пускай он замок сосед закрыл. Блин, поймал, поймал, все-таки. Кстати, вы заметили, погода меняется. Вот я не понимаю, что произошло с момента этого вентиля. Вот это... а, -а, -а, а, стрелка сдвинулась. Наверное, нам нужно все активировать, я так понял. Что-то будет, и мы, наверное, и что-то произойдет. Баб взорвется, и мы выбежим или что? Я надеюсь, так у и будет. Окей. Нам нужно что-то изучить. Давайте, ой, еще один фонарик. Я жалкую. О чем? Почему? Спрячемся? Хорош, сосед. Тут... тут... Тут мне бежать некуда было. Ну чё? Чё это такое? Чё тут делать? Я не знаю. В помине. Чё тут можно сделать? Давайте попытаемся опять-таки разбить окно и а? убежать в другую сторону что у тебя у меня обычно нет? ой господи у меня что -то упало -то. давайте на кухню пойдем стоп я хочу что-нибудь открыть поискать стоп тут ключ тут ключ я не знаю считаете вы верным или нет но я просто решил сейчас обыскать холодильник я нашел ключ все вопросы чего он? от чего может быть открыть? потому что отратый давайте проверим так вот так да вот так вот. а мы, просто интересно можем? полтик сейчас окей я хотел с ними тут взаимодействовать тут что-то есть что-то есть нужно по-моему как-то забраться, что-ли ладно видимо нам сюда нельзя забраться подожди тут труба есть Нет, ну это не то вот тут рычажок Ой-ой-ой, нас запылесосить хочет. засать так сказать. Так, он, он забежал. Так. Ой, черт со мной. Где камера? Эх ты ж. ладно, поймал. Такие okay, ребят. Сейчас уже вечер. Пошлите наверх. Видимо, какой-то венсиль еще не нашли. Два венсиля, нам нужно еще один найти, окей. Okay. Может он наверху вот здесь? Давайте попробуем поискать. Потому что я, я не знаю. Вот честно. Okay. Ой, что это? Что это? кто-то я кто-то съел что-ли так окей подождите. мы открыли где может быть блин вот это внимательно капец мы открыли О, выйти нам открылся подождите я же вижу какую-то штуку типа, типа выйдет чтобы подождите. ну кто не подожди а может а может типа как с коробок как в террасу, типа, старые добрые времена так сказать. Блин, у меня опять поймал. Окей, дальше. Давайте еще одну коробочку еще раз возьмем и побежим, потому что сосед может в любой момент сейчас выйти на утреннее дежурство. И сейчас неизвестно, чем пьет с бубликами, или уже ищет А, стойте, куда я куда я иду. Я иду наверх, да, все. Он что ты сядь меня не увидел. Вот, вовремя вот. я пошёл. Сейчас, сейчас, я... Кладу. Надо... Нету... Вот с этим ну, нужно все испортить. Полюбитель все портит. Я думал, меня поймает. Что угодно ожидал, но не чтобы он спрыгнул. Так, там что, там есть, ну давай. Что зря это все было? Я что-то я что-то слил. пашку не здесь Там что Я что-то слил, подождите. Что я воду слил, подождите, я может воду слил реально. Давайте проверим. Давайте проверим. Мы я воду реально слил. Реально? Акула, о, до свидания, пока. Так, а тут открыто. Окей, погнали так. дальше. А тут дверь не была закрыта. Допустим, нам это что-то дает. Чуть-чуть вниз. А, кстати, помните, эта комната тут, вроде бы тут был столик, и тут ключ лежал, помните? А тут у нас. Дверь. А, да, кстати, тут а тут а то есть тут сосед может отсюда зайти. Кстати. Дарик. Тут закрыто. А тут у нас какой-то домик. Он тоже закрыт. Я не знаю, что это за домик, окей. Дальше. Что у нас тут наверху? Тут ничего, видимо, я отсюда не сберусь. Но сюда можно налить воду. Мы, конечно.. Можем сейчас это сделать. Сейчас. Вот не работает, окей. Это не работает штука. Только как обычно, меня какую-то ловушку заманили сейчас. Теперь мне нужно полтора часа выбираться. Ладно, погнали. Да, вот у меня прекрасная новость, я выбросил, окей. Есть а, еще не менее прекрасный, мы что-то тут... А, тут что-то есть. Нет, не работает. Что? Ой, не-не-не, не, а не, не, не, не. это мы открывать не будем. А тут вот спальня, mm -hmm. да. То есть это прям удобно сделал вообще. Окей, а, дверь мы здесь... Кстати, дверь бы подпереть нужно. Стул ну, что, можно подпереть дверь? То есть, все надо вот, понятно нам желать бы ее вот сюда вот так что сделать чтобы он не сразу его открыл чтобы у нас было время уезжать и а вот шкаф как раз поэтому если все что-то будет выламывать мы это услышим тихо радио я включу Всем что ли головы мне нет а вот мне просто интересно а вот ой блин да. я просто хотя типа вот так взять и о, соседушка, соседушка, соседушка, ты меня не поймаешь? Нет, нет, нет, нет. я что то что-то видел. Вот, я видел тут вот эту штуку. Давайте провентим, попробуем. Я, я не знаю, что тут делать. Давайте провинтим, попробуем. У меня вроде бы с загадками 50 на 50. Окей. Давайте на давай поднимемся. Там еще какая-то штука была, помните? Вот здесь, да, вот здесь она, вот здесь. Да. Главное, чтобы мне сосед сейчас никуда не скинул. Где еще может быть какая-нибудь штука? Нам нужно найти третью такую. Давайте сначала побегаем по периметру. Кстати, тут мы можем ломом сломать. Видите, тут даже взаимодействовать с ними можно. Скорее всего, мы должны сломать ломом и выбежать. Бежит. Сосед, сосед, сосед, сосед, сосед, отстань. У мило. Так, ладно. Чё? Чё? Чё? это сейчас было? Чё это было? Я из-за коробки на километр откинуло. Окей, ладно. А нет, тут видимо ничего. Вот так. Пожалуйста, соседушка, ну отстань. Давайте вот так будем смотреть зайдет ли он вроде бы нет смотрим хотя обратите внимание я меня сет типа избил наверное там я не знаю что он сделал Но, видимо он как-то меня ранил итак этот акулу все таки нужно убрать а мне просто тесно что будет если я Водичка. Кстати, прикольно. Кстати, такого не работает. Видите, как я обманул систему. Я решил его просто убрать. Давайте ее вообще. лопату. Ладно, лопату я еще не понимаю, конечно, зачем нам. Ну допустим. Так, все-таки нам нужно посмотреть, если тут еще какая-нибудь. Тихо. Тихо, мне главное, не разбиться тут. Или нельзя разбивать. Вот! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! Ну что так? Крылья, теперь это работает? А ч тогда работает? Ч тогда работает? Это не открывается вообще. Окей. Дальше. Домик. Домику ключ какой-то нужен. А вода? Вода набралась. Блин. У меня там дверь какая-то. Но мне до не так просто не добраться. Окей давайте сейчас идем отсюда через крышу ой я не сюда иду вот что можно скопать лопатой вот тут есть вот эта земля нет тут есть вот эта земля да есть какая-то крышка гроба и какой-то ключ. Вот мне просто интересно, это от того домика или нет. Если это от того домика, то все окей. Если нет, то как-то будет странно. Ах ты ж сосед, он еще и камеру собрал. Я ее просто беру и, отшу и вообще на тут свет. Это сосед там. Там сосед? То есть ты мне сейчас хочешь сказать, что ты тут мне еще сот капканов понаставил, Блин. И, ребят, нужно лучше бежать, а то сосед слишком злой уже, наверное. Стоп. 100... Нет, ребят, у меня появляется такая вот разумная идея. Короче, лопату давайте тут оставим. Короче, у меня появляется разумная идея. Скинуть это. оп там. Ах ты ж. Так ты еще мы Хорошо, мы вот так его съем. А Окей. Он тут мне еще, оказывается, вот как он меня наблюдал. Он через камеру за мной следил. Вот негодяй. Вот негодяй, так сказать. Вот мне просто интересно, это от этого? Реально. Еще нам это дает Есть то две. Все не тасы. И... Засыль две швырнулась, подождите. подождите. Какой-то пуфет. Тут пуфет. У меня сейчас идея? Реально. Так, что-то что заморозили? Что-то заморозили? Заморозили. Ну, заморозили, да? Заморозили. Но заморозили, меня зависло все. У меня все зависло. Тут что-то все естественное, окей. О, а мы в патинках, кстати. Пойдем-то. Давайте зайдем, потому что... Жуж за этим вот, чем на улице. Нет. Эй, паечка, эй, эй. Меня, видите, нет. Видимо, нам нужно садиться. Так. Ой, жуткая музыка-то. Так. На гостиную. Мне уже страшно. Радио, страшно. Блин, на это с его? это жутко кто-то плачет телефон кто-то злится, кто-то плачет ой, ну кричи, типа Блин, что в смысле, как почему с... это? почему сельцы скрипят У меня мурашки? у меня мурашки почему скрепят рельсы? почему? девочка это как тот мальчик только это девочка в смысле почему руки э э э почему мы здесь летим аа там уже наверное выбежу Кстати, тут какая-то штука есть интересно ладно дождите мы заморозили так камеру мы уже давно смесли, вы это понимаете так ну капкан мы попозже уберем нам нужно сейчас попытаться вы сбежать отсюда я надеюсь что мы за одну серию сбежим хотя мало вероятно я так понял, тут несколько способов сбежать, потому что я видел он, и вы, и дверь. вот тут, наверное, вряд ли через него сбежать нужно. Это, ну, это Почему я упал? Блин, нужно опять забираться, подождите. ты легенда понимаете теперь как он меня находит подожди как мне нужно попасть туда подождите нужно еще раз он видимо там уже вроде теперь но это вообще какие играть тогда буду все он постоянно ходит как мумия наверх наверх наверх разморожены тут дверь давайте закроемся все вроде бы нет высоковатый, даже страшно ключ красный ключ от чего он так окей от чего этот ключ ладно мы сейчас разберемся ребят я думаю, как бы не было наше приключение интересно, я сейчас завершу. Потому что тут гуляет сосед. Мне очень страшно. Я не знаю, что мы сейчас будем делать, потому что я чувствую, мы уже почти на свободе. Ребят, напишите, пожалуйста, подсказки в комментариях, потому что я очень долго буду это все проходить. если тесно, а можно типа так, ладно. так нельзя, так нельзя, ладно, ладно, ребят, давайте на этом будем завершать. Акулы мы... выкинем. Акулы мы... выкинем. И что-то не пуска. Совсем, ладно, ребят, я думаю, мы на этом будем заканчивать. Пожалуйста, ребят, наберите... 10 лайков и пожалуйста напишите э, подсказки какие-нибудь в комментариях. Потому что сет меня сейчас вот-вот поймает. А -а -а. Сет, не надо, не надо, сет. Успокойся. Не надо, не надо.